мы с вами в прямом эфире разыграли вот эту копилку с монетами 1 гривна старых образцов и она уже отправляется победителю мой конкурс с подарками для подписчиков продолжается просто будьте подписчиком канала Фортовый коллекционер и оставляйте комментарии и ближе к новому году я разыграю секретный подарок среди тех кто оставляет комментарии в моих видео а видео я случайно выберу. А теперь давайте перейдем к одной гривне за 1000 долларов. Да, многие спрашивают у меня в инстаграм, какая монета 1 гривна может стоить так дорого. В одном из прошлых видео я показал гривну 2014 года, 1 гривну 1992 и 1994 года заготовки, которые оцениваются под тысячи долларов, но прямо сейчас вы видите перед собой хулиганскую монету 1 гривна 1992 года в белом металле. Я думаю это серебро. Дополнительно химического анализа я не делал, но давайте ее рассмотрим поподробнее. Да, именно номинал 1 гривня привлекает к себе интерес коллекционеров, и цены на эти монеты, особенно с маленьким тиражом, только растут. Разновидность этой монеты 11 1-1АГ. А, Монета от Чиканина на серебряные заготовки на Луганском станкостроительном заводе. Я встречал монету 1 гривня 1992 года на латунные заготовки на сайте Виолетте. Давайте сейчас вам покажу. Вот она, очень красивая монета. Как я знаю, она продалась и уже нашла свое место в коллекции. Ссылку на раздел с редкими пробными монетами Украины я оставлю в описании. Кстати, я видел на Виолити, выставляли и подделку под эту монету. Ну, администраторы заблокировали этот лот, но по этой монете сразу видно, что это подделка. Бывают вот литые подделки. Ну, подделки и копии на монеты Украины – это тема другого видео. Если интересно, напишите в комментариях, я сделаю такой ролик. А в начале 2000-х годов вот эта монета была приобретена одним из коллекционеров за 1000 долларов. И сейчас... Примерно так и оценивается. Ну, конечно, цена на такие вещи формируется от желания положить ту или иную монету к себе в коллекцию. Например, вы собираете монету Украины в серебре. Кстати, на канале у Димы Лаврика можно глянуть ролик про коллекцию монет из серебра. Ссылочку я оставлю в описании. Возвращаемся к нашей монете. Сравним ее с другими монетами 1 гривна. И обязательно подпишитесь на канал, если тема монет Украины вам интересна. Также больше о монетах Украины и о других, на которых можно заработать, я рассказываю на канале Монетомания. Видим, что гурт этой монеты гладкий и монета немного тоньше. Давайте взвесим эту монету. Угу. Видим немного более 7 грамм. А вот вес у нас обычной монеты 1 гривня. А вот э, другого года давайте взвесим, чтобы сравнить весы, конечно, у меня, к сожалению, китайские. Диаметр этой монеты мы замерим циркулем. И видим, что монета в серебре немного больше, так как другие монетки выпадают. Ну и давайте проверим, не магнитно ли эта монета и видим что эта монета и обычные гривни латунные не притягиваются кстати вот например эти 50 копеек 96 -го года которые обычно латунные не притягиваются у нас притягиваются магнитом а все потому что они сделаны из другой заготовки видео на эту тему я уже снимал ссылочка на него будет в описании или в подсказке визуально монета Полностью сходится с оригинальным штампом 1 гривна. Но очень мне нравится в этом цвете. Классно переливается. Вот такая интересная монетка 1 гривна. Друзья, напишите свое мнение. Хотели бы вы к себе в коллекцию такую монету? А каких годов вы встречали? Возможно, у вас что-то есть. Напишите, что у вас в коллекции. И спасибо за просмотр. Всем до встречи. Увидимся в четверг. Пока.